Прежде всего хочу поздравить тех из вас, у кого дни рождения в октябре месяце. У вас начинается новый личный год, поэтому обязательно планируйте, ставьте цели на ближайший год как минимум. И я уверена, что у вас все получится. Начнем мы с планеты Марс. Марс отвечает за энергию, активность, показывает, насколько интенсивно и в каком направлении мы будем тратить наши силы. К тому же Марс является управителем вашего знака, и в течение октября месяца он будет ретроградным, и все это время будет проходить по вашему шестому сектору. Поэтому октябрь — это для вас месяц максимальной концентрации на работе, обязанностях, на рутине. Это период, когда много самого разного рода задач могут отнимать ваше время. Это период, когда… Вы можете что-то доделывать, переделывать из ранее начатых проектов. Также это может обозначать то, что вы будете возвращаться к тем делам, которые делали раньше. Вы можете почувствовать, что возобновляется интерес повторить то, что вы делали раньше. Не забываем, что Марс — это также планета, отвечающая за конфликты, а шестой сектор — это Наши сотрудники это либо те люди, кого мы нанимаем на работу, либо те люди, с кем мы работаем вместе. И вот с этими людьми могут быть недоразумения, поэтому старайтесь очень хорошо обсуждать любые нюансы, связанные с работой. 1 числа будет полнолуние в Овне, в вашем шестом доме, и данное полнолуние поможет вам получить важный результат по теме вашей работы или даже по темам здоровья. Кстати, ретроградный Марс и полнолуние в шестом доме могут акцентировать вопрос здоровья. И в таком случае нужно быстро решать этот вопрос, не скажем, не растягивать эту тему, не переносить на будущее, а решать именно здесь и сейчас. Также по полнолунию могут решиться в вашей жизни важные вопросы, связанные с работой и опять-таки с вашими ежедневными обязанностями. Со 2 по 28 число Венера, планета, которая отвечает за финансы, отношения, Любовь, будет находиться в знаке Дева в вашем 11 секторе. Дева — это знак очень рациональный, поэтому... В октябре месяце все темы, которые связаны с отношениями и финансами, должны иметь рациональную подплевку. То есть все нужно очень хорошо обдумывать, планировать, ни в коем случае не действовать спонтанно. И речь идет о тех отношениях, в которых вы уже состоите, и о начале чего-то нового также. Венера в 11 доме будет способствовать вашему развитию в каком-то коллективе. Это может быть даже помощь ваших друзей в развитии вашего дела. Это хороший месяц для работы в соцсетях, для вашей активности в соцсетях. Это хороший период для того, чтобы посещать интересные мероприятия. 4 числа Плутон разворачивается в прямое движение в вашем третьем доме. Плутон является еще одним вашим управителем, поэтому, безусловно, его разворот вы почувствуете сильно. И это может дать в начале месяца такую максимальную концентрацию на теме общения, поездок, автомобиля или ваших взаимоотношений с кем-то из родственников. Касательно автомобиля, помните, что на ретроградном Марсе лучше не покупать автомобиль, поэтому я бы советовала вам подождать как минимум до середины ноября. По теме общения тоже стоит быть повнимательнее, так как Плутон в третьем доме может включать какие-то манипулятивные ситуации, поэтому будьте внимательны тем людям, с которыми у вас завязываются новые отношения или общения, особенно в начале октября. 6 числа Марс будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, которые находятся на вашей финансовой оси. Поэтому день может принести новые интересные предложения, которые связаны с заработком, с финансами. Это может быть как минимум какое-то выгодное предложение. Поэтому будьте повнимательны вблизи этой даты. 7 числа Меркурий будет делать оппозицию к Урану, и данный аспект повторится еще 20 числа. Оппозиция будет на вашей оси 1 седьмой 7 -й дом, и данная ось связана с темой взаимоотношений. Поэтому эти дни могут отличаться повышенной такой возбудимостью в разговорах, и в целом может быть сложновато достичь консенсуса. И оппозиция Меркурия к Урану дает такой эффект, когда вы... Можете больше думать о будущем, чем о настоящем. И это тоже может усложнять процесс переговоров или процесс важного обсуждения какого-то дела. С 9 по 15 число будет очень энергетически насыщенное и довольно-таки сложноватое время. Дело в том, что ретроградный Марс будет делать оппозицию к... Солнцу. К тому же, этот Марс будет делать также квадратуру в знак Козерог ваш третий дом общения и поездок. Поэтому я бы советовала вам не планировать важные поездки и командировки на середину месяца. В то же время могут возникать в вашей жизни ситуации, которые будут требовать повышенной вовлеченности и того, чтобы вы много энергии вложили в это дело. Конечно, Затратив много сил в этот период, вы сможете получить хороший результат, который впоследствии будете ценить. 12 числа на фоне общей картины довольно-таки благоприятный день, так как Меркурий будет делать благоприятный аспект к Венере. Это может дать интересную встречу с друзьями, единомышленниками, коллегами. Это может дать в целом хорошую обстановку в коллективе или, как минимум, возможность посетить интересное мероприятие. В этот же день, 12 числа, Юпитер будет делать аспект к Нептуну. В этот день он будет точным. Так или иначе, Юпитер и Нептун взаимодействовали между собой в течение всего 2020 года. И это последний раз они делают точный аспект. В ближайшие несколько лет этот аспект не повторится. И данный аспект затрагивает вашу сферу — чувств, отношений, симпатий, романтики и общения. Поэтому вблизи данного аспекта вы можете почувствовать вдохновение, желание что-то творить. Это может быть новое интересное знакомство или продолжение общения с каким-то человеком, который вам очень интересен. 14 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение по 3 ноября. И разворот произойдет в вашем знаке, в вашем первом доме, дорогие Скорпионы. Поэтому, безусловно, данный разворот очень сильно сфокусирует ваше внимание на вас самих, на вашем общении с каким-то человеком, на ваших поездках или бумажных делах. В целом, вы можете почувствовать... То, что и Марс ретроградный, и Меркурий в вашем знаке ретроградный как сильное промедление. Вы можете почувствовать, что не все получается быстро и очень много каких-то прошлых тем выходит наружу и отвлекают ваше внимание. В целом это не повод спешить и пытаться переломать ход этого месяца наоборот, это Хороший период для того, чтобы использовать те возможности, которые вы упустили ранее. Это хороший период, чтобы возобновить общение с тем человеком, который действительно хочет с вами продолжать общение. 16 числа будет новолуние в весах в вашем 12 доме. И данное новолуние может сосредоточить ваше внимание как раз-таки на ваших личных мотивах и желаниях. И это новолуние еще раз даст вам понять, что не стоит куда-то спешить, бежать. Оно даст возможность расслабиться и проживать ситуацию в моменте, здесь и сейчас. Двенадцатый дом связан с темами отдыха, поэтому вы можете почувствовать, что во второй половине месяца вам стоит больше времени уделять именно отдыху, и вы, возможно, будете ощущать потребность возобновить, восстановить свои силы. С 19 по 24 число Венера будет в благоприятном аспекте к Сатурну, Плутону и Юпитеру. Это очень насыщенное время, это хорошее время для поездок, новых знакомств, для того, чтобы посещать интересные мероприятия. Но данные… Данный аспект дает непродолжительные знакомства, больше подходит для тех ситуаций, которые касаются работы. Данный аспект может давать выгодные какие-то знакомства, предложения, которые могут помочь вам достичь цели поставленной. 21 числа Лилит переходит в Телец на 9 месяцев, Здесь это ваш седьмой сектор, партнерство и взаимодействие с другими людьми. В этом секторе уже есть Уран. И я обязательно сниму отдельное видео, в котором мы более подробно разберем этот транзит Лилит. 22 числа Солнце переходит в Скорпион, и 25 числа оно соединится с ретроградным Меркурием в вашем знаке. Это очень важный для вас промежуток времени, который связан с осознанием каких-то значимых моментов. И вообще соединение Солнца и ретроградного Меркурия высвечивает проблемы и задачи всего вот этого ретроградного периода. Поэтому вы можете разрулить какую-то ситуацию, вы можете понять, каким образом вам нужно выстраивать общение с тем или иным человеком или какую правильно стратегию выбрать в той или иной ситуации. С 28 октября по 10 ноября Меркурий возвращается обратно в знак Весы в ваш 12 дом. И этот период может не отличаться вашей повышенной общительностью. Наоборот, это такая интроспектива, когда вы все обращаете внутрь себя. Это может быть какая-то переписка или общение тайное. То есть часть событий, которые происходят в жизни, вы не будете высвечивать. Будет то, что будет происходить за закрытыми дверьми. 31 числа будет полнолуние в знаке Телец в вашем седьмом доме. И данное полнолуние будет в соединении с Ураном. Это третья лунация за месяц. И, безусловно, октябрь в этом смысле очень активный. Полнолуние дает возможность высветить самые важные моменты, получить результат. По данному полнолунию вы можете увидеть, куда движутся ваши отношения с каким-то человеком, вы можете получить результат ваших взаимоотношений с каким-то человеком, будете принимать важные решения, связанные с темой отношений. Плюс, если ваша деятельность направлена на работу с людьми, то Безусловно, данное полнолуние поможет вам расширить количество людей, которые знают о вас и о ваших услугах, а также э, это возможность получить результат от рекламной кампании, например. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока.